В чем разница have и have got в английском языке? И зачем нужна конструкция have got, если ее можно заменить просто глаголом have? Узнай прямо сейчас! В Англии вы чаще всего услышите оборот have got, который употребляется, как правило, в разговорной речи. На письме и в более формальном английском употребляется глагол have. I have a friend. Американцы и канадцы в значении иметь, обладать используют только глагол have. Однако оборот have got в американском и канадском английском употребляется в следующих случаях. Первое для выражения необходимости сделать что-либо. Второе, чтобы подчеркнуть важность приобретения или получения чего-либо. А какой вариант have или have got вы используете чаще всего?